что переключение артикуляции инструмента не всегда можно настроить под себя, и тем самым это может вызвать ряд неудобств при сочинительстве, так как можно не удержать в памяти, на какую ноту настроено переключение той или иной артикуляции. На помощь в случае Cubase к нам приходит функционал под названием Expression Map, где мы сможем систематизировать наши переключатели так, как нам будет удобно и сделать их более информативнее. Начнем с первых скрипок. Выбираем дорожку, нажимаем на подраздел Expression Map и видим пустое окно с надписью No Expression Map. Это говорит нам о том, что ничего для этой дорожки не выбрано. Нажимаем на пустое окно и убеждаемся в том, что еще не создана ни одной карты, на что указывает активная галочка на строке No Map. Выбираем Expression Map Setup для того, чтобы попасть в окно настройки. И мы видим три раздела. В первом мы можем добавить артикуляцию нажатием на кнопку плюс, либо удалить нажатием на минус. Также можем загрузить заранее сохраненные карты нажатием на кнопку load, либо сохранить созданные, нажав на save. В нижней части... Под строкой Remote Settings у нас располагаются настройки переключения артикуляций. В выпадающем меню мы можем выбрать переключение клавишами MIDI клавиатуры, либо цифровой командой с самого секвенсора. Функция Ledge Mode отвечает за активность последней выбранной артикуляции в случае, если сигнала от управляющей клавиатуры нет, либо закончился сигнал в Key Editor в разделе, отвечающем за артикуляцию и динамику. Если эта функция деактивирована, то при завершении сигнала от управляющей клавиатуры включится по дефолту первая артикуляция. Раздел Root Note позволяет выбрать нам отправную клавишу, от которой будут назначаться все последующие артикуляции. Кнопка Set Remote Key назначает переключатели артикуляции от ноты, которую вы выбрали, по полутонам, по белым клавишам либо по черным. Во втором разделе под названием Sound Slots настраивается номинальная клавиша переключения артикуляции в разделе Remote. Но мы в итоге будем использовать функцию Set Remote Key, которая назначит все клавиши автоматически. Так что оставим этот раздел на потом. В разделе Name мы даем название нашей артикуляции, в нашем случае это Legato. В третьем разделе «Art One» и в последующих других мы можем выбрать артикуляцию из представленных самим секвенсором, либо добавить свою, нажав на «Add Custom Articulation». В нашем случае мы выбираем из списка. В правой части среднего раздела находится окошко с выбором цвета артикуляции. В третьем разделе под названием «Output Mapping» Нажатием на плюс добавляется исходный ресурс управления артикуляцией, где мы можем выбрать как ноту на клавиатуре Note On, сигнал переключения программы, так и значение CC. Для назначения переключения уже готового патча с артикуляциями мы выберем переключение на клавиатуре Note On. Смотрим, на какую клавишу назначен переключатель в самой библиотеке и выставляем такое же значение в разделе Data1. В случае нашей библиотеки это нота до субконтрактавы C0. Все остальное оставляем без изменений. Следующую настройку, которую нам нужно произвести, это граница действия нашего переключателя артикуляции. За это отвечает выпадающее меню в самом последнем разделе Articulation, где у нас на выбор есть две функции Attribute и Direction. Attribute включает артикуляцию точечно, на длину ноты, в то время как Direction продолжает свое действие на всю длину события либо до следующего переключения артикуляции. Я чаще всего использую значение Direction. Также в разделе Art, то есть артикуляция, можно выбрать символ, обозначающий данную артикуляцию, либо оставить название в виде текста. Как по мне, текст намного удобнее и нагляднее, но если вы планируете писать свои партии в нотном редакторе, то лучше выбрать символы. В разделе «Description» можно дать краткое описание, но чаще всего он дублирует название артикуляции. Все остальное оставляем без изменений. По такой же аналогии мы назначим все последующие артикуляции, которые есть в библиотеке. Стоит заметить, что при отсутствии нужной артикуляции в списке, при добавлении своего обозначения артикуляции, переименовать его мы сможем в подразделе «Art», в последнем разделе с артикуляциями, выбрав выпадающее меню значение текст и продублировать название артикуляции. Когда наша карта готова, мы нажимаем на Set Remote Key и автоматически назначаем клавиши переключения. Я выбираю переключение по хроматизмам. И мы видим, как назначились автоматически клавиши переключения. Затем мы называем нашу карту Violence 1. И наша карта сохранена в этом проекте. Стоит заметить, что при открытии других проектов вы не увидите эту карту. Она сохранена исключительно в проекте, в котором вы работаете. Но сохранив свою карту, нажав на клавишу Save, вы сможете загрузить ее и в других проектах. Теперь снова нажав на раздел Expression Map, мы увидим созданную нами карту, выберем ее и видим все наши артикуляции. Теперь, при нажатии уже на назначенную заранее клавишу, мы сможем переключать различные артикуляции. Теперь заглянем в Key Editor и посмотрим, какое удобство для нас готовит данный функционал там. Кликнув правой клавишей на нижней части Key Editor, в любом месте раздела с управлением динамики нот и нажав на Create Control Lane, мы откроем дополнительное окно управления, где кликнув на название, мы попадаем в выпадающее меню, где выбираем самый верхний раздел Articulations Dynamics. И теперь мы наглядно видим дорожки с артикуляциями, где при помощи карандаша мы рисуем нужные нам артикуляции. Теперь не нужно будет запоминать, где и какая клавиша отвечает за ту или иную артикуляцию. Теперь все будет наглядно перед глазами. В следующем уроке мы рассмотрим несколько вариантов составления инструментов, состоящих из отдельных артикуляций, и настройки Expression Map для удобства манипуляции. А пока вы можете посетить раздел сайта компании Steinberg, где вы можете скачать уже готовый Expression Map для именитых оркестровых библиотек.